Ребят, всем привет, это новая серия на моем YouTube-канале. сегодня у нас рубрика интервью, и это будет интервью с Карпаччо. Начинаем. Здорово. Ну, как ты? Ну и огромный привет, в принципе, абсолютно всем тем людям, которые будут смотреть данное видео. Итак, первый вопрос. Откуда у тебя появился такой псевдоним Карпаччо? Расскажи нам, пожалуйста. Итак, первый вопрос. Откуда появился такой псевдоним Карпачо? Ну смотри, дело в том, что, во-первых, данный псевдоним очень схож с моей фамилией, которую я не буду называть по некоторым причинам. И вообще данный псевдоним появился довольно давно, еще так году, 2010-2011, когда я закончил только школу и поступал на первый курс в институт. Именно там я познакомился с довольно интересными людьми, с которыми впоследствии начал заниматься музыкой. Конкретно мы тогда писали репчик, это было довольно модно. И в конечном итоге мы неплохо так раскрутились, даже сотрудничали с несколькими клубами в Москве, выступали, делали организации концертов. У нас была своя движуха и было вообще довольно весело. Но ну, а после чего, как обычно, в России наступил кризис и на это дело пришлось немного так подзабить и уйти в работу с головой. Ну а недавно, как-то успел заметить, и меня снова потянуло на творчество, и я решил попробовать себя в Ютубе. Там я уже не стал заморачиваться и, в принципе, оставил тот же псевдоним, который у меня был еще с 2010 года. Так, хорошо, с первым вопросом мы разобрались. Теперь меня интересует, почему ты выбрал именно Барвиху РП? Почему именно этот проект? Почему ты выбрал именно Барвиху РП? Дело в том, что примерно в 2020 году, в конце 2020 года, начиная уже 2021 год, я вообще скачал себе на телефон Santhrop RP, играл в данный проект, и мне он очень понравился. Тогда это было что-то новое вообще для мобильного гейминга. Ты че, это было очень интересно. Это реальная жизнь в твоем телефоне. Для меня это было реально что-то новое. И учитывая тот факт, что ты постоянно задерживаешься на работе, а у меня еще такая работа была, что я катался по городам. Играть во что-то такое на телефоне было крайне интересно. И после чего я узнаю то, что у них вышел еще такой проект, как КРМП. На тот момент на Барвихе уже было 6 серверов. Я не знаю, как я упустил этот момент, но, наверное, опять же из-за работы. И в конечном итоге, короче, на Барвиху я пришел а, в 2021, считай, году, когда выпустили 7-8 сервер. Как раз-таки я залетел на открытие, именно тогда я задонатил. Я поиграл немножко на седьмом сервере перед Новым годом, следом на Рождество открывают уже в Новом году 8 -й. Я на него залетаю, там я уже доначу деньги и, в принципе, начинаю свою игру. Ну и так сложилось, что мне, в принципе, крайне понравился этот проект, и в конечном итоге я стал в него играть довольно долго, на постоянной основе. Я тебе так скажу, я тоже играл на Сэнтропе. и мой следующий вопрос. Как тебя зовут в реальной жизни? Как тебя зовут в реальной жизни? В реальной жизни меня зовут Валентин. Уже довольно многие люди об этом знают, особенно те, кто приходит ко мне на стримы. Там я, в принципе, рассказываю все подробности, в деталях о своей личной жизни и отвечаю, в принципе, на все вопросы, которые мне задают. Следующий вопрос, он, наверное, является самым важным для меня и для моих подписчиков. Сколько тебе лет? Это самый главный вопрос, на который Сколько я тебе лет? ответ. Сколько тебе лет? Также уже отвечал многим на стримах на данный вопрос. А Буквально через пару недель, 30 мая, мне исполнится уже 30 лет. Да, я уже совсем старый пень, с другой стороны, я ровесник Хабкекса, так что я не один такой старый дед, который снимает мобильную игрушку на YouTube. Давно ли ты играешь на Барвихе РП? Если ты можешь это сделать, назови точную дату. Давно ли ты играешь на Барвихе РП? Если можно, назови точную дату. Но я, в принципе, ответил это еще во втором вопросе на данный вопрос. Примерно играю в Барвиху уже, считай, год, чуть больше года именно играя в данный проект. Играю именно с даты добавления открытия восьмого сервера на проекте. Как ты вообще наткнулся на проект Барвиха Рп? Как ты вообще наткнулся на проект Барвиха Рп? А, ну тут в первую очередь огромное спасибо надо сказать нашим ютуберам, таким как Ален, таким как Хардкекс, таким как Лэнстон, таким как Одмар. К сожалению, всех этих ютуберов на Барвихе в данный момент, по-моему, остался только Хардкекс. Все остальные уже давно сменили проекты, род деятельности и так далее. Но в любом случае, если бы не было их, не было бы меня, скорее всего, на данном проекте. Понятно. Как давно ты начал увлекаться Ютубом и за какое время ты набрал такое количество подписчиков? Как давно ты начал увлекаться ютубом и за какое время ты набрал такое количество подписчиков? А увлекаться ютубом? Вообще смотреть ютуб как хостинг, а создал вообще себе аккаунт на данном портале Примерно, не знаю, если не ошибаюсь, году так 2015-2016, когда YouTube был вообще, ну, начал развиваться, был на пике своей славы, и я туда шел чисто за информацией. В тот момент я конкретно работал. А создал свой первый канал и начал снимать. Это, кстати, вот этот и есть первый мой канал основной, на котором сейчас, в принципе, выходят все ролики по Барвихе. Тоже, если я не ошибаюсь, примерно в мае прошлого года. Ну и, соответственно, за какое время ты набрал такое количество подписчиков? Ну, считай, примерно вот за этот год я и набрал. Но здесь, конечно же, есть небольшая поправка, потому что я буквально поснимал Барвиху 2-3 месяца, и сразу же меня позвали на Блэк Рашу. Я довольно быстро тогда выстрелил, сразу же за первый месяц, как только я пришел на YouTube, начал снимать Барвиху, я набрал первую тысячу подписчиков, за что огромное спасибо моей аудитории. И меня сразу начали звать на различные проекты. Меня звали тогда и на ту же матрешку, меня звали тогда на тоже BlackRush. И мне было крайне интересно посмотреть, что за проект BlackRush. Поснимать его и показать людям. Потому что он тогда был на диком хайпе. Там был огромный онлайн, в принципе, как на сегодняшний день. И мне самому стало реально дико интересно, что это за проект. Собственно, поэтому я и пошел изучить данный проект. Примерно несколько месяцев я его снимал. Мне дико не понравилось. В конечном итоге я взял примерно еще месяц-два отпуск от Ютуба. Я просто ушел в работу и решил вообще ничего не снимать, ни на какие каналы. А после чего я решил вернуться снова на Барвиху. Тут сыграла, конечно же, ностальгия, и в конечном итоге мы имеем сегодня то, что имеем. Так что я не могу сказать, что набрал эту аудиторию за год, потому что занимался, реально активно занимался данным каналом, я примерно полгода, может чуть больше, где-то 6-8 месяцев. Опять же, если это можно назвать «активно занимался», Потому что, как я уже сказал, я человек взрослый, у меня есть основная работа помимо YouTube, а YouTube это скорее хобби. Но здесь тоже две стороны медали. Если бы у тебя был выбор между проектами Барвиха РП и проектом Блэкраша. Какой бы проект ты выбрал? Если можешь, дай более подробный ответ. А, если бы у тебя был выбор между проектами барвиха РП или Блэк Краша, что бы ты выбрал? Дай более подробный ответ. Ну, во-первых, как я тебе уже сказал до этого, у меня уже был подобный выбор. Мне предлагали сотрудничество как и Барвиха, так и Блэкраша. Мне были интересны оба проекта. Я играл, естественно, и в Барвиху, и в Блэк И как ты видишь, на сегодняшний день я играю онли в Барвиху. Я был на сотрудничестве. я был на платном сотрудничестве на обоих проектах я знаю и отдаю полный отчет тому о чем я говорю на сегодняшний день я могу сказать так было краша крайне интересный проект но в нем очень много подводных камней, о которых рядовые игроки просто-напросто не знают. Там очень много завязано именно на донате и на основной прибыли проекту его разработчикам. Как бы грубо это так не сказать, а где-то люди даже немного зажрались. И порой это очень сильно давит. Также это касается и коллектива на проекте. Команды, с которой тебе приходится работать. Те люди, из-за которых я в принципе в конечном итоге и ушел с данного проекта. Очень много негатива именно на этом проекте. Очень много негатива среди коллектива, среди людей, которые находятся в твоей команде. Люди, с которыми тебе приходится работать, они вообще не соображают, не думают о том, что они говорят, кому они говорят. Какие-то нелепые шутки. То есть, ну, мне не 15 лет уже давно, и я просто не буду терпеть какие-то подколки от, извини меня, малолетних детей, которые вообще не соображают, как мир устроен на сегодняшний день люди которые просто-напросто не воспитаны примерно абсолютно такая же ситуация обстоит и на сотрудничестве именно с коллективом pr-менеджеров разработчиков данного проекта я не буду ни на кого конкретно ничего наговаривать это их дело они видимо знают как вести это дело раз у них неплохо получается но лично мне как человеку человеку взрослому адекватному воспитанному было просто-напросто некомфортно работать в данном коллективе и буквально через две недели, многие наверняка об этом не знают, через две недели как только я встал на платное сотрудничество как только перешел с Барвихи на Блэк Рашу я сам же уволился с этого сотрудничества я тогда психанул, создал себе абсолютно новый канал, чтобы не заморачивать голову своей личной аудитории которая выросла на Барвихи РП и продолжал снимать абсолютно бесплатно Блэк Рашу на новом канале еще следующие несколько месяцев в принципе это в какой-то момент даже удивила Мигеля, нашего пер-менеджера проекта Барвиха РП. И после чего он мне сказал: нахрена ты им делаешь бесплатную рекламу? Ты занимаешься реально бесплатной работой, за которую даже мелкие ютуберы постоянно требуют деньги и получают эти деньги. Типа, нафига тебе это надо? Если работать ты с ними не готов, то мы тебя ждем обратно. Мы с тобой не ругались, расходились адекватно. Ты сам хотел уйти, сам хотел попробовать этот проект. Ничего плохого о Барвихе не говорил, и так далее. В общем, в конечном тоже да я вернулся на барвиху во первых тут сыграла ностальгия и сыграл тот момент что реально я в какой-то момент понял пора заканчивать заниматься рекламой проекта которому наплевать абсолютно на все и на всех но опять же это только мое личное мнение окей okay, с этим разобрались теперь меня интересует следующий вопрос какие проекты мобайл проекты может быть другие какие-то проекты в общем кто тебе предлагал сотрудничество если это не секрет конечно какие проекты предлагали тебе сотрудничество я тебе хочу сказать что во-первых, я крайне удивлен, у меня не такой большой канал по меркам YouTube, даже по меркам вообще КРМП мобайл-проектов. Но предлагали уже довольно много проектов сотрудничества. Ну, естественно, Black Russia предлагала. Недавно, кстати, Лиза писала, просила вернуться. Пару раз она мне писала данное предложение, на которое я, естественно, отказался. Звали на Хасл, звали меня на Morder RP, еще на какие-то РП-проекты, мобайл-РП-проекты, которые я, честно говоря, даже ну, не запомнил, не особо они на слуху, видимо. И звали, естественно, на матрешку РП. Там вообще предлагали, я помню, какие-то колоссальные деньги сумасшедшие, в которые даже с трудом верится, если честно. Ну... Тут дело, опять же, не в деньгах. Я говорю, если бы я еще бы сидел бы дома без работы, я бы, наверное, репу почесал бы, задумался, да, если бы не было там 15-16 лет. Но я говорю, мне уже довольно много лет, я зарабатываю себе на хлеб. Тут уже как бы стараешься отдавать отчет всем своим действиям. Тут в первую очередь ставишь именно то, что тебе самому больше нравится. Ну, и как говорится, свою задницу всегда продать успеешь. Как часто тебя узнают на серверах или еще где-то? Как часто тебя узнают на серверах или еще где-то? Блин, это, наверное, мой самый любимый вопрос. Потому что, к моему удивлению, опять же, я говорю, у меня далеко не супер популярный канал. Совершенно далеко не популярный. Да, наверное, по Барвихе он очень популярный. Но, короче говоря, я играю только на восьмом и на девятом сервере. В основном только на девятом, потому что меня туда с нового года перевели. Это мой основной сервер. Иногда я захожу на восьмерочку. Очень редко. С первого по седьмой сервер у меня вообще не существует такая все мои ники там давно украдены. Я пытался как-то зайти на несколько серверов. Там заняты мои ники. Там существует много фейков. Так что те люди, которые смотрят данный видеоролик, я хочу сразу вас предупредить, не ведитесь на этих фейков. Я недавно разговаривал со спецадмином Кэрри Махоуни и достучался до того, чтобы наконец-таки забанили нафиг всех этих фейков на остальных серверах, где меня нет. На что он в принципе сказал, да, окей, сделаем в ближайшее время. Потому что реально очень много жалоб. Люди полностью копируют мой ник, люди полностью копируют мой скин, маску эту покупают, типаж копируют и выдавая себя за меня начинают разводить людей там на аккаунты на тачки на игровую валюту и так далее под видом, что это будет в будущем какой-нибудь новый ролик. Я говорил всегда я не делаю ни прокачки, ни аккаунтов, ни тачек, ничего, не раздаю никакую игровую валюту, я не беру ни у кого никогда, ни деньги ни на что не беру естественно ни в коем случае аккаунты не надо вестись на это все те кто смотрит мой канал внимательно, кто внимательно меня слушает, в этом вопросе подкован. Ну и возвращаясь к вопросу Моя моей узнаваемости, как я уже сказал ранее, к моему удивлению узнают абсолютно все абсолютно везде. Куда бы я ни зашел, где бы я ни заспавнился, где бы я ни появился, ко мне сразу сбегается толпа людей и просто одолевает огромным количеством различных вопросов. Как правило, большинство просьб и вопросов это давай сделаем скрин. Давай сделаем скрин. И если поначалу все это было даже немного забавно, то сейчас, хочу сказать честно, это крайне стало надоедать. Я реально в последнее время просто не могу зайти и спокойно поиграть. Стоит мне появиться в каком-либо чате, в вип-чате, в чате Фомы, или просто в каком-нибудь месте, где появляются люди, меня сразу одолевают кучей бесполезных просьб, и вопросов, и я понимаю, что ну отказывать как бы некрасиво, игнорировать как бы тоже некрасиво. Но ну, и когда ты начинаешь отвечать каждому, ты понимаешь, что на это уходит колоссальное количество времени. Ты зашел поиграть, а по итогу ты просто потратил время, отвечая на какие-нибудь глупые вопросы. Ну в большинстве случаев глупых вопросов. Да, иногда бывает ребята задают какие-то реально интересные вопросы касаемо игры, касаемо каких-то проблем. Да, и их стоит, конечно же, все-таки решить, но как правило, я. Я говорю, популярность да выросла довольно быстро, именно под Новый год еще. И с того я момента играть стало довольно когда трудно. Опять на же, надеюсь, на понимание я сам к своей аудитории. Первое, когда тебя увидел, потому что я тебя смотрю уже на протяжении 8 месяцев. Если считать вместе с твоей паузой, я когда сам тебя увидел, я тебя упрашивал сделать скрин, и ты мне не отказал. У меня до сих пор эта фотография э, где-то есть. Если я ее найду, я прямо сейчас прикреплю ее на монтаже. Самый первый и последний скрин у меня с тобой был примерно в декабре прошлого года, то есть 2021 года. И этот скрин я постараюсь найти и прикрепить на монтаже его. Если вы его увидели до этого или видите прямо сейчас, то значит я это сделал. Расскажи какую-нибудь интересную историю. Расскажи какую-нибудь веселую историю. Хм. Ну, тут как бы, не знаю, из жизни, из Ютуба, не знаю. Из Ютуба у меня каждый день какие-то веселые истории. Самое веселое это то, что мне, например, очень много пишут в ВК, безумно много пишут. И чтобы вот не соврать, ну, примерно 100 сообщений в день. Я читаю и отвечаю, стараюсь ответить на все. И, как правило, большая часть сообщений – это такие сообщения из рода типа а «я участвую в конкурсе, а что там, когда итоги, когда итоги, когда итоги». И просто реально доливают этими вопросами все подряд. И каждый думает, что он пишет только один об этом. И люди со стороны не понимают, насколько это реально в какой-то момент просто задалбывает. Также пишут большую часть сообщений «дай денег», «купи мне тачку», «прокачай мне тачку», «прокачай аккаунт». Реально, это, честно говоря, уже из ряда вон. Просто-напросто Поднадоело. Поднадоело именно отвечать на эти глупые сообщения. Потому что стараешься ответить всем, стараешься никого не обидеть, а в большинстве случаев просто-напросто тратишь огромное количество своего личного времени на вот эти вот глупые сообщения. Я уже высказывался по этому поводу неоднократно. У меня нет огромного количества денег на проекте, я их не беру из воздуха, я их не беру, не прошу у пиар-менеджеров, у разработчиков. Все свои верты я фармлю либо сам, либо вот как на девятом сервере у меня обстоят дела, я еще с самого открытия сервера купил топовый бизнес, потом купил второй топовый безак, мне с этого капает и все, что капает, я в принципе пускаю в оборот. Я постоянно делаю так, чтобы деньги на проекте приносили деньги. Либо трачу их на контент. Да, я периодически делаю какие-то розыгрыши там на стримах, раздаю какие-то там маленькие суммы там по 50, по 100 тысяч рублей. Но опять же, я не раздаю миллионы. И раз... если я и раздаю, я эти деньги то раздаю за какое-либо задание. Человек пришел на стрим, человек тебя поддержал и провел для него конкурс. Розыгрыш, он принял участие еще там, не знаю, с 50 такими же людьми. Естественно, если он выиграл, он получает данный приз. В размере небольшой какой-либо суммы. Ну а те люди, которые пишут мне там, дай мне миллион, дай мне 10 миллионов, сделай мне прокачку аккаунта, ребят, извините. Я такое стараюсь в последнее время просто-напросто игнорировать. И с какой-то стороны это порой даже весело, потому что реально встречаешь диких неадекватов, людей, которые просто-напросто не невоспитанные. Люди, которым, соответственно, скорее всего, очень мало лет. И до них мало что ты донесешь, мало что получится тебе им объяснить. Поэтому остается только такой вариант, как игнор. И я дико не завидую тем ютуберам, крупным ютуберам, у которых по 50-100 по 100 тысяч подписчиков. Я просто боюсь представить, какое огромное количество сообщений в том же ВК, в телеге и так далее приходит изо дня в день им. Потому что у меня у самого в последнее время с этим огромные проблемы. Расскажи момент с одним из ютуберов. Расскажи момент с одним из ютуберов. А, здесь довольно сложно. Я не могу на данный момент рассказать какую-нибудь интересную историю с одним из ютуберов нашего или какого-либо другого проекта. По одной простой причине, потому что я просто-напросто категорически мало вообще общаюсь с ютуберами. Как я уже говорил ранее, я довольно взрослый человек, человек занятой, у меня есть своя работа, у меня есть семья. Теперь у меня есть YouTube, есть игра, есть контент, и все это дело отнимает крайне огромное количество времени. Также я довольно много времени провожу в том же ВК, стараясь отвечать абсолютно всем своим подписчикам, друзьям и так далее. И, к сожалению, на какое-либо общение с ютуберами времени не остается. Я думаю, у них, в принципе, ситуация обстоит примерно так же. Да, я общаюсь с ютуберами, с нашими известными ютуберами, с такими как Хардкекс, с такими как Каспер Ван, с Мишкой Плюшевым, с теми ребятами, которые перешли на девятый сервер, с которыми мы ведем э, семью ютубфам. Но опять же, по каким-то скорее рабочим моментам, да, изредка мы бывает общаемся о чем-то личным. Я ничего плохого не могу и не хочу сказать об этих людях. Если сравнивать опять же с той же Блэкрашей, как я уже говорил, здесь крайне приятный коллектив. Классные ребята, простые, без какой-либо там фигни, без какого-либо там, не знаю, двули и всего прочего. Довольно открытые довольно простые люди, с которыми порой просто приятно поговорить, пообщаться и обсудить какие-то рабочие моменты. Вообще, я сам по себе довольно открытый и простой человек. Как говорится, я как открытая книга. Я думаю, ты в принципе это понял, услышал по сегодняшнему интервью. Так, ну что же, я думаю, можно подводить итоги данного интервью, все вопросы, которые я хотел тебе задать, которые хотел задать я вместе с подписчиками, я тебе их уже задал, спасибо тебе большое за интервью, в общем-то, удачи и пока. Я, как и обещал, ответил на все. Надеюсь, ответил максимально развернуто и понятно. Ну и, как говорится, спасибо за приятно проведенное время, спасибо за интервью и всем удачи, всем пока! Так, вот мы и взяли интервью у моего самого любимого ютубера, который, э, за которым я наблюдаю уже на протяжении 8-9 месяцев, и я хочу сказать ему огромное спасибо за такой контент. Я понимаю то, что он нас сейчас не слышит, поскольку интервью уже с ним завершено, но когда я публикую этот ролик, я напишу ему, и хочу, чтобы он его оценил. Если он досмотрит до этого конца, спасибо тебе еще раз, Карпачу, и всем удачи, всем пока. До встречи в новых видеороликах.